ребята сейчас на новом заказе. Забота, пожелаем, Наши цены вот. Здрасте. Что-то не подъезда, ничего не было. Машины заезжают, выезжают. Думаю, где еще вас ждать? На уральскую, да, едем? Смотрю, идете, думаю, вы не вы. То есть, я могу... Ну, я же правильно, да, подъехал? Да. В принципе, и я в этом возрасте мотался, если честно. Еще этот... Вы как... какого года рождения? 86-го, да? Ну, на два года старше меня. Ну, да. мы видели одно и то же, получается. Вот эти вот на педалях дырчик помните? Мой первый мотоцикл Это на педали. Я сейчас историю такую расскажу, короче. А у меня... Лучший друг был школьный. Мы вместе, получается, приобрели этот мопед. Мопед, да, называется, правильно. Приобрели, приобрели этот мопед и давай по очереди кататься. Чуть-чуть, он, чуть-чуть, я там и по очереди заправлялись. Короче, в один прекрасный день выезжаем. Мопед у меня дома стоял, он при, пришел ко мне домой. Мы вместе на мобеде выезжаем короче я где-то два километра проехался он такой ну типа давай останавливайся уже я тут тоже чуть-чуть покатаюсь Через я ну хорошо на я останавливаюсь а там получается где есть свеча э -а, вот этот провод который к свече идет самой головки не было на провод <танц Aww -huh> то есть мы его просто так наматывали вот этот провод на свечу и все короче э -э я слазю, он слазит. Верните, а мопед на скорости стоит. Получается... И еще помимо этого этот э, краник тек. Бензин тек, короче, с краника. И то ли он, то ли я, не помню, кто-то из нас, как бы чуть-чуть просто толкает мопед, он получается ну, раздает из шруфов. Это из этой проволоки этот провод, когда выскочил от свечей, он был на, вот, допустим, краник, в направлении краника, короче. А оттуда капает бензин. Короче, он так загорелся, этот мопед. Мы не знаем, что делать. Налево, и так, пьян. и вся, короче, одежды. Всем, чем смогли, пробовали тушить, но у нас не получилось. Загорел. Я ему говорю, братан, оставь этот мопед. Мопед убегай, он сейчас взорвется. Он реально, ну, конкретно уже горит, там этот дым стоит и этот огонь. Я говорю, оставьте его уже, побежали. Короче, убежали за угол. Что то минут 15-20, он горит, горит, горит, горит, горит, короче. Ну, все, ну, видим то, что уже тухнет, короче. Все, потух, мопед. Идем к нему. Подошли к нему, все, уже ничего не горит. Мы оба такие расстроены. А он больше расстроился. Потому что была его очередь. То есть он уже должен был на ней ездить. Не доехал, да? Да. Mm -hmm. То есть ему не повезло, он не прокатился. Вот. Мы расстроены. Я ему давай ну, что-то... Чё... Да? Не здесь, здесь остановишься. Я дальше заверну. Я говорю, дружище, ну давай что-то домой покатили. Он такой, ладно. Катим домой, отец проезжает проезжает мимо такой, ну, он увидел нас нет, ос... я, сейчас останови, я в сейчас, увидел нас, останавливается он такой, о, говорит, вы что мопед покрасили что ли, короче он весь после дыма, короче, весь черный стал колеса и все такое да. я говорю, да, пап, ну если скажу нет, сгорел, он бы просто убил бы нас пришлось обмануть спасибо, хорошего дня соточка в копилочке ребята ну Я этот заказ завершаю От вас Только одна просьба Напишите в комментарии э, У кого-нибудь из, из вас В детстве Или вообще может сегодняшним днем э, Был или есть Мопед вот этот на педалях который. Напишите в комментарии Вот И поддерживайте это видео Ставим пальцы вверх. И кто не подписан на канал, обязательно подписываемся. Я буду дальше вас радовать интересными контентами. Вот, А кто подписан, перепроверьте, колокольчик включен или нет. Все, на этом у меня все. Всем хорошего дня, хорошего настроения. До новых встреч.